Чё, пошли последнюю задание проходить. Ну да, последняя миссия, которая миссия. Нам ещё, правда нужно будет маски добыть. Ну ладно, фиг с ними. Mm -hmm. Так что же нам нужно? Нам нужно бурильную установку доставить. Mm -hmm. Погнали. Поехали! На Наших двух... Оу, твошечка. Ты уже пригнал свою штучечку, Дрюк? Да, да, да, Оп, оп. Так, а куда нам ехать-то? А, ну я догадываюсь, куда нам ехать-то. Там, Андрейс, штуковина здоровая, говорит. Угу. Оу, оу, оу, подожди, подожди. С тягачом. Подожди, подожди, Вон там она аж. Ядрите ее налево. Ого, ого, ого. 5 километров и она движется. ли хм, Едем мы, едем, и тут Пурилка уже вот прям сама к нам подъезжает. Да. Что да. Что, что он он по на жизнь. Он да понимает, что, что он делает, нифига он погнал, э! Все, он уже никуда не погнал. Да все, да. все, угомонись, там я никого его не нет. прибил. Так, давай. Я всех мух убил, которых там. У них шатали. Давай я чуть-чуть от, отъеду так. О, Копы. Звезды. Копы на хвосте. Так, подожди, а если мы на своих тачках оторвемся, а потом вернемся? А, то все равно будет привязка к копам, я так думаю. Не, смотри, есть такая волшебная кнопочка, называется... Дядя Лестер. Все. Ого. И у нас И работало. Дядя Лестер работает. Аккуратно тут, аккуратно. Так, не, а тут мы не выехаем. Ой, и тут. А, вот тут мы выехаем. Отлично. О, смотри, это тот рабочий. Ч за зараза. Все, хана ему. Так, ну чё, поехали спускать нашу mm -hmm. замечательную технику. Наша замечательная под что? Правильно. Азино. Под Хазино. Под казино. Ну под казино так под казино. Так, маркер, маркер. Не знаю никакой маркер. Так поеду. Да, давай совсем спускаем. Чуть-чуть, вот на это кишка. Ты терин, Ты терин, терин, терин, терин, терин, Давай, мы уже здесь. О, чё? Ты видел? Это что? <laughs> вот это под картой мы. <laughs> да, бурильная машина yeah. доставлена. Уря! Уря, yeah, уря! Yeah. Это значит, в ближайшее время мы начнем уже ограбу. Да, но только Причём сначала штурмить. нам нужно сгонять за масками. Ты не думаешь так? Думаю, поехали. Надеюсь, меня эфисрк не собьет. Нет, не сбил. Так, ну Ты что? Успел. Берем, берем. Я возьму геометрический норма. Тут есть ограбление казинора сделал я смотрю. О. И тут ну, 104. Теперь... Начинается все со смайлов, потом всякие эти, такие тоже интересные и. О, -о, -о, -о! цербер О, ну да. есть. Да тут много чего есть. Тут и цербер. животные геометрические есть. Куловатая серая собака. Всякие... Ну-ка, ну-ка, давай mm. в конец прям самый спустимся. О! рюнь Угловатая свинья, угловатый черно-белый кот. Серо-белый кот. Я уже выбрал Лиса. Наблюдатель. Лиловая гетро. Душье. Не, я хочу что-нибудь с самого низа какой нибудь <звук> Без кожи снайпер милый кролик мылка обезьяна о свинтус вот свинтус. это оно моё Твое любимое ну давай сейчас посмотрим короче чем мы выбрали едри чего налево я забыл что ты тоже облегчил твою смотри, тачку. смотри смотри смотри смотри а она летает жесть короче во хоре Слушай, наши Тима просто просто космос Просто, просто космос Вот так вот, да, вот так вот Отжигаем Что ты на меня показываешь? Ай, ладно, погнали У нас ограба впереди, так что Выезжаем, выезжаем Все выезжаем. готово, и мы поехали Именно так